Привет, меня зовут Александр Янюк, и у меня есть несколько вопросов к тебе. Торгуешь уровни? Покупаешь перепроданность? Пытаешься словить дно? Сколько ты еще будешь заниматься этой ерундой? Изучи аксиомы трейдинга. Прими истину, что рынком двигает спрос, предложение и маркетмейкер. Пойми что любой анализ должен основываться на объемах и на потоке рыночных данных. Прими истину. Осознай, что любая стратегия должна основываться на преимуществе. Зацепила? Ссылка внизу. Детальную информацию я изложил в своем авторском курсе Start Trading. Я покажу, где копать, если ты новичок либо переверну твое представление о трейдинге, если ты уже успел соприкоснуться с рынком. На первом же занятии я поделюсь торговой стратегией, основанной на корреляционной модели, чтобы уже с первого занятия ты мог вынимать деньги из рынка. Мы детально изучим кластерный анализ, сигналы HFT объемов, а также разберем преимущества, которые ты можешь получить благодаря качественному программному обеспечению. Ссылка внизу. До встречи!